Так, значит, чан я летом-осенью накрывал, чтобы в него мусор не летели баннером, но зимой в него летит снег, он проваливается, то есть не срабатывает предзащита. Ну и кроме того, если сделать на него крышку, почему я? Потому что крышку буду на него делать, значит, я думаю, сверху это будет дополнительное изоляция и он будет гораздо быстрее греться так значит сделаем мы его из обычной вагонки то есть цена вопроса где-то рублей около 400 значит вагонка саморезов гор на 40 рублей и значит вот такие вот симпатичные ручки будут по две на каждой стороне, на каждой половинке. Так. Такие ручки будут по две. В общем-то очень удобно. Раз и в сторону передвинул крышку. Ну, во всяком случае, так задумывается. Ясно. Сейчас выложу на чан по размеру. Прикину, размешиваю, лобзиком срежу. И сделаю поперечные ребра жесткости. Собственно, я думаю, на все рукодельство у меня должно уйти сейчас. Так, примерочная. Но сразу видно, оказывается, одного нам не хватит пакета вагонки. Как раз нужен два. Я что-то не рассчитал. То есть как раз на одну половинку. Так, чтобы значит, обрезать его. Не знаю, может ли что-нибудь выкрыть. Наверное, только максимум вот крайне пополам уйдет. Да, остальные уже... Если будем даже срезать вот так вот по тому краю, ну здесь небольшая экономия, поэтому может быть нет большого смысла. Так, ну что делаем? Идем, равняем по краюшку. Сильно не надо, чтобы выступало. Я думаю, вот так на да. состыкуем сейчас наметим так 4 здесь 4 уже пойдут на другую угу. так. 4 от края 36 здесь так сороковка на найдет уже 36. Угу. Ну, одна будет половинка чуть побольше. Либо будет тоже 36. И одна будет планка накладная сверху, которая их будет связывать. Все. Остальные под обрезку делаем. То есть эту делаем вот так вот она будет срезана. И это уже можно сделать. Вот так вот она будет срезана следующий соответственно уже вот так вот вполне будет срезано так может быть с той стороны получится что-то и выгоды немножко в принципе жесткость щита там сцепки еще с поперечными вполне будет я думаю хватать так ну, 500 рублей я не уложился так как здесь уйдет две упаковки вагонки, то есть щит будет стоить, я думаю, под штуку. Ну, в принципе, все равно неплохо. Это уже с учетом ручек и так далее. Так. Угу. Разметим. Значит, здесь вровень. Здесь. Контуру фиганем. Так, ну сверху как буду еще крепить не знаю. Наверное все-таки это будет как бы окантовка. Вот так вот, потом вот так вот. Так, здесь тоже. крышку угу. угу. все так сейчас на столе лобзиком срежем так ну с ручками я думаю, надо поиграться. Как-нибудь. Или так. И закрепить. Либо так. Либо вот такой вариант, чтобы в две руки. Значит, можно было щит поднять отсюда и куда-нибудь его переместить. Это уже дело второе. Так. Я, значит, буду сначала пилить, потом стыковать. Хотя можно было бы сразу скрепить его и просто лобзиком быстро обрезать. Пока не, не подумал, чем скрепить, а сильно дырявить тоже не хочу. Поэтому пронумеровал. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы потом собрать. Так, ну, поехали. Не буду показывать. Это будут планочки ребра жесткости с внутренней стороны. Снаружи сделаю другие, покрасивее. На расстоянии ручек сделал, чтобы с той стороны, когда ручку присобачивать, они не только в вагонке держались, но и упирались в брусок. Я Ну, в общем-то, вот так вот должно получиться. Одна половинка. Значит, ручки. За них удобно поднимать. Так, в общем-то, не тяжелый. Как раз вот хорошо, что из двух половинок он будет... Если бы была одна, было бы тяжело. По-моему, более чем... Так, сначала свеженький постоит, потом морилочкой. Наверное, сейчас уберу его все-таки в беседку, чтобы сильно не портился. Завтра доделаю вторую половинку. Так, вот по кругу, наверное, я думаю, может быть тканью какую-нибудь обшить. Да, завернуть. Что-нибудь типа кожаных ремешков, дерматин. Если найду, тоже сделаю. Uh -huh. Наверное, будет стильно. В общем-то, я считаю очень достойно, очень даже очень. Это вторая половинка у нас будет. Все подразмечено, все по аналогии. В общем-то, осталось чуть-чуть. Уже гораздо быстрее По накатанной у меня Первая Половиночка Вот она, можно сказать, уже Стоит Красавица Будет к ней вторая Сейчас Обыком дорежем Дров даже еще На разживку осталось. Начнем чернеть, травим маслом чем-нибудь, чтобы было красивенько. Так, ну, в общем, все понятно. Так, примеряем со второй половинкой. Накладываем рейки ребра жесткости, чтобы они примерно были одинаковые. радивка шурупами смотрелась красиво опять же примеряю их чтобы под ручку было удобно ну, как будет вот так в принципе удобно угу. так ну все сейчас я это все скреплю и будем марафетить дальше в целом конструкция уже рабочая. Запариваем с крышкой. Пошло. Сейчас посмотрим разницу. Воду заливаем, зажгли, крышкой накрыли. Ну, смотрится эстетично. Вот так получилось. Топится, топится, чан. Вот итог моей деятельности, скажем. Решил по бортам не обшивать тряпочкой. Вообще хотел обвернуть и так пробить гвоздиками, чтобы было это просто пробил небольшим бруском в принципе получилось очень классно да, уже испытали мы вчера купались вот это вот вода от испарений действительно для зимы я считаю надо делать такую крышку на сто процентов потому что ускоряет она обогрев зимой чана я считаю, он у нас вообще натопился, как летом практически. Все, устанавливается, снимается легко. В общем, рекомендую. Цена вопроса, значит, это две пачки у меня в вагонке ушло. Ровно две. Короче, там остатки немножко осталось мы на них. Вот шашлык пожали, То есть где-то по 400 рублей 800 Плюс брусок, 5 брусков у меня ушло по 33 рубля они а там. Ну, в общем, и ручки по полтосу, по-моему, я взял. В целом, получается, крышки у меня обошли, ну и шурупы, да. Где-то 1200, наверное, она мне встала. Вот такая вот крышечка для чана. Я считаю, стильно смотрится довольно-таки эстетично. И свои функции выполняет на 200%. Пока еще я ни морилкой, ничем не покрывал. Но я думаю, надо, конечно, сделать в одном стиле, с лестницей. Ну и так неплохо пока смотрится, свеженько. Все. Такой мастер-класс получился по изготовлению крышки для чана. Вот. Такую же, кстати, себе сделаю для колодца, наверное. У меня там единый щит, фиг свернешь, а из двух частей, я думаю, будет очень даже очень...